И вновь здравствуйте наши многоуважаемые подписчики, зрители и жители станицы Гастогаевской. Мы сегодня с вами находимся в Анапском районе и в станице Гастогаевской. Мы часто называем даже станицу не станицей, а столицей Гостогаевской. Сегодня мы на улице механизаторов 1И. И вашему вниманию я хочу предоставить уникальный дом. Чем он уникален? Уникальный тем, что он самый компактный в нашей, нашей ассортиментной линейке всех наших домов. Это дом 65 квадратных метров и на участке 4 сотки. Несмотря на то что этот дом самый бюджетный он не дешевый посмотрите пожалуйста какая большая преддомовая территория здесь вы можете разместить 1 2 3 а то и 4 автомобиля здесь будет установлена калитка с коваными элементами и ворота уже есть обсыпка под автомобиль и вот эта вот территория она для того, чтобы здесь у вас был определенный собственный ландшафтный дизайн. Поэтому мы плиткой вначале ничего не выкладываем. Вначале приезжает хозяюшка, говорит, то, что здесь она хочет, чтобы у нее были розы, туя, любое насаждение. А потом уже мы договоримся с вами по поводу выкладки здесь тротуарной плитки. Участок 4 сотки рассчитан, конечно же, не для того, чтобы здесь высаживать до горизонта ряды кукурузы, картошки или помидор. Участок 4 сотки, в принципе, рассчитан для того, чтобы отдыхать здесь, устраивать посиделки. Этот дом находится, как я уже сказал, на улице Механизаторов 1И. И одно из главных преимуществ этого дома – это местность. Здесь действительно очень много зелени. И какой здесь свежий воздух. Экстерьер дома выполнен в цвет серый графит. Все как всегда. Газоблок марки D500. Утеплитель, каменная вата 50 миллиметров, то есть 5 сантиметров. Сверху покрывается декоративная штукатурка, немецкая, баумнит с добавлением лака. Водоотталкивающая не промокает. Коммуникация: 15 киловатт, центральная вода, септик. Хм, здесь не простой септик, здесь биосептик, переливной. А теперь давайте пройдем с вами внутрь этого уютного, хорошего дома. Какая просторная прихожая здесь. Попадая в прихожую, смотрите, слева у вас получается две спальни, прямо санузел и направо это кухня-гостиная. Давайте вначале мы с вами зайдем в первую спальню. Естественно, ламинат 34, обои флизелиновые поклеены, окна двухкамерные, три стекла, пластиковые откосы, высота потолка 3 метра и вот что еще. В этом доме у нас везде натяжные потолки, персиковые оттенки, пастельные тона. Да, конечно же, будут вывешены радиаторы. В каждой комнате у нас есть вентиляция и розеточка уже под сплит-систему. Это сделано для того, чтобы, когда приедут специалисты под сплит устанавливать вам их в дом, им ничего не нужно было штробить, не портили ремонт. Отделку. Выходя со второй спальни, вы попадаете в санузел. В санузле, естественно, у нас плиточка, вся разводка под сантехнику, разводка под светильник там, где у вас будет раковина, точнее зеркало висеть, пластиковый потолок со светительными приборами, с активной вытяжкой. Все для того, чтобы здесь было вам комфортно. Ну и теперь, как говорится, сердце этого дома. Это кухня-гостиная. Мне очень нравится то, что в наших домах заботятся наших клиентах вот даже большое количество розеток это действительно поверьте важно здесь соответственно будет у нас висеть электрический котел сама кухонная зона в плиточке достаточно большое окно с поворотно-откидной створкой хорошего данная терраса площадью 20 метров и она не входит в общую площадь дома Часто задают вопрос, почему нет на террасе никакого навеса. На это есть достаточно конструктивный и правильный ответ. Во-первых, это сделано для того, чтобы не было удорожания дома из-за навеса. Ну и главная причина, то что навес вы выберете сами. Либо с поликарбоната, либо с металлочерепицей, либо с металлочерепицы утепленной. Впоследствии вы сможете сделать на этой террасе жилую площадь. Терраса уже выложена плиточкой выведены розетки, выведено освещение на террасу. По поводу отопления данного дома. Здесь у нас три зоны теплых полов. Это зона кухни, санузел и там, где прихожка. В комнатах у нас вывешиваются радиаторы. И по поводу электрического отопления. В станице Гастагаевской действует станичный тариф. Это чуть больше 2 рублей ночью и 3 с копейками днем. Поэтому больших затрат на отопление этого дома в наш короткий отопительный сезон вы не понесете. Итак, что же входит у нас в площадь 65 квадратных метров? Это две спальни 12 квадратных метров и 11 квадратных метров, коридор 9,5 квадратных метров, санузел 4,5 квадратных метра. Кухня-гостиная 21 квадратный метр. И терраса почти 20 квадратных метров, которая не входит в площадь дома. Ну, соответственно, и прихожая 4 квадратных метра. И крыльцо 4 квадратных метра, которое тоже не входит в площадь дома. Вот мы посмотрели с вами дом площадью 65 квадратных метров, который находится на улице механизаторов 1 и в станице Гостогаевской на участке 4 сотки. Цена? миллиона 650 тысяч рублей на сегодня я очень надеюсь что вам понравился наш обзор этот дом задавайте конечно же вопросы в комментариях ставьте большой палец вверх с вами был специалист по недвижимости алексей компании Стройгарант анапа до новых встреч